Здравствуйте! Сегодня мы покажем очень простую модель самолета, который можно запускать. Он летает вполне прилично. В общем, ничего нового в этом самолете нет, но многие могут ну, знать, как его складывать. Складываем лист пополам вдоль только лишь для того, чтобы он у нас не получился кособоким. Затем таким образом складываем углы Перегибаем и складываем это вот таким образом Совмещаем вот эти две стороны Будет у нас относительно ровно. Здесь надо зафиксировать, чтобы они не разворачивались. Вот получилась вот такая заготовка. Затем складываем таким образом, чтобы вот эти две складки совпали аналогично и с другой стороны. Вот такой самолет, вполне летающий самолет.